Страусы – это крупные нелетающие птицы, которые могут достигать высоты до 2,7 метров и весить до 135 килограммов. В дикой природе страусы встречаются в Африке, но в настоящее время их разводят в Калифорнии.